всем добрый день продолжаем рассматривать систему напольного отопления на конкретном примере а именно вот этот он. так ну и в предыдущем видео то есть мы рассчитали нажали на кнопку рассчитать то есть у нас дошло до 100 ну и в итоге у нас объявились следующие ошибки 10 штук от которых а он уже 7 штучек так ну и от которых постараемся избавиться так если вы внимательно смотрели предыдущие видео а также видео с лекциями по теплым полам там были подсказки и предпосылки по расчету системно-польного отопления. И если вы невнимательно все это смотрели, либо не смотрели, то рекомендую посмотреть. Так вот мы сейчас откроем одну из конструкций, ну, в частности нижний этаж конструкции теплого пола. Ну и нажмем предварительный расчет. Так, у нас где-то в среднем около 2000, ну там плюс-минус 100-200 ватт. Так, и у нас есть площадь прибора, которая является 17,6. Ну, давайте здесь ее установим. 17,6. Так, разность температур у нас 45 градусов. Остывание 10. То есть в подающем трубопроводе 45. Температура над прибором у нас ну, 21 градус. Там 19 до 21. Ну возьмем 21 градус в крайнем случае. Так, температура под приборами у нас равна. Если вот здесь вот видно, 8 градусов минус 8 ну и ставим минус 8 градусов так ну и если мы внимательно сейчас посмотрим то есть при шаге полтора все что мы можем взять с одного метра квадратного площади пола это ну 1400 ватт изменяя шаг но ну, тут вот 1200 еще, ну, 250 так ну и это при диаметре трубы таком-то ну, давайте возьмем 14 посмотрим шаг ну, чуть больше давайте еще одну трубу посмотрим тоже больше то есть ну, увеличение уменьшается то есть вот при данной конструкции мы получаем следующее значение при имеющейся площади на которой будем мы раскладывать трубопроводы для того чтобы обеспечить возмещение теплопотерь ну так вот если вы внимательно смотрели предыдущее видео то я там говорил что максимум что можем мы взять с одного метра квадратного это 100 ватт то есть имея 17,6 квадратных метров умножаем на 100 вот сколько мы можем взять с этих метров квадратных в лучшем случае но в реале как вы видите то есть вот здесь с экспериментами шагом то есть мы можем взять 60-80 Вт мы возьмем середину, то есть умножим целых 70, получаем вот следующее значение то есть все что мы можем взять с этих квадратных метров составляется на целых так сейчас мы это закроем Это отмены сделаем так выделим помещение все так ну и на место того что у нас сейчас есть запишем это значение то есть вы скажете а где еще возьмем 1000 ну, Тысячу нужно брать либо мы должны изменить наружные конструкции то есть более увеличить толщину теплоизоляционного слоя либо предусматривать совместное отопление не только теплых полов но и обычного радиаторного отопления но это вот касается для наружных температур от минус 25 и выше то есть вот для нашего района строительства, то есть чисто обеспечить теплыми полами не получится, имея ну, вот, такие данные площади. В последующем я еще покажу пример с полностью раскладкой всего пола по всей поверхности. Не так, как мы вот здесь вот запроектировали с отступом полметра и от наружных стен и 0,3 от внутренних стен. А возьмем полную площадь единственно возьмем полную площадь не будем там 100 миллиметров вот стен забирать возьмем полную площадь ну так вот выделив это все и поставив это значение везде Мы сейчас постараемся перечитать полученное значение и что у нас получится. Так, ну это в последующем легко устроить. Так и вот у нас получилось три, ну четыре ошибки, 4 ошибки, вернее две ошибки несущественные. Надо сейчас одну из них исправим, например вот эту. То есть здесь мы задавались 50 килопаскалей или 50 тысяч паскалей здесь для этой системы ну, 25 оставим когда тут вот 20 требуется ну, 20 оставим 25 так заново рассчитаем Он у нас еще уменьшилось так перейдем на результаты расчета то есть здесь вот у нас показывает шаг труба шаг ну и пробовал так с данными ошибками так и остались вот у нас осталась одна ошибка в частности которая говорит о том что здесь у нас будет избыток давления то есть будет больше теплоносителя осуществляется циркуляция с чем это обусловлено? обусловлено это тем что здесь есть транзитные трубопроводы от которых тоже идет теплопоступление поэтому давайте сейчас попытаемся исправить так ну во первых здесь шаг сделать 0.25 ну и заодно внизу то же самое сделаем 25 так и заново запустим расчет так как видим у нас опять никуда ничего не исчезло еще одна ошибка добавилась снизу так теперь мы поступим следующим образом Вот для этих отопительных приборов мы увеличим диаметр то есть был так был 14 делаем 17 Так, заново почитаем. Так, ну и вот мы избавились от основных ошибок. Так, здесь это тоже сейчас исправим. Так, заново запустим. Так, ну и у нас осталась одна ошибка. Это говорит о том, что ну, сопротивление очень высокое клапана. То есть приоритет клапана вот этого. То здесь мы поставили FA. Ну давайте поменяем на другой лучше его. Вот он по конструкции немножко отличается и поставим обычный RTR прямой. Но ERA это старое обозначение. Возьмем новое. RTD тоже старое обозначение. Вот это возьмем. Поменяем. так ну все ну получилось то же самое то есть приоритет клапана должен быть то есть потери давления на этом клапане должны быть сопоставимы потерям давления в основном в циркуляционном кольце который проходит через нижний этаж самый удаленный отопительный прибор ввиду того что здесь все параллельные ветки так ну и вот я продемонстрировал принципы расчета система напольного отопления данной схемы ну и как мы видим можем сделать выводы то есть то что отопительный прибор напольный максимальное количество может взять 100 ватт на метр квадратный ну а в реале то есть 60-80 Вт, то есть получается где-то 70 Вт. в нашем случае получилось Ну, при данной вот конструкции напольного отопительного прибора то есть еще зависит от разных факторов то есть толщины стяжки и так далее так ну и здесь вот мы получили все значения настроек данного клапана который установлен непосредственно на гребенке то есть все они больше двух, то есть не менее двух рекомендует данный производитель, здесь вообще максимальная настройка. Так, ну и здесь по 5 То есть все вот показан принцип расчета системы напольного отопления, то есть если знаете теорию и конструкции и правильно применяя программное обеспечение то есть если вам проектировщик говорит что программа посчитала сама то рекомендую бежать от этого проектировщика либо программа это тот же самый инструмент ну и в неумелых руках приводит к неожиданным результатам как обезьяна с гранатой так всем спасибо за внимание до следующего видео расчета второго варианта при 25 метров квадратных площади пола всем удачных расчетов до свидания и до новых встреч